Слушай, ты касинг на человека паука так пройдешь? И очередной выходной. В этот раз он не такой как другой, он совсем другой. Да? Сейчас посмотрим. А, сегодня мы делаем. У нас сегодня турничок. Ну, я просто Саня нацелил на турничок поэтому. Если Колян хочет, чтобы я его с ним. Мы будем дренить турничок. ну вот, Делаем выходы, три подхода, каждый на максимум. Отдых две минуты, я буду засекать. Дальше, после этого, это турник, два подхода на максимум идет. Прям вот, сколько сможешь. Последующий идет еще три подхода по где-то 70% от твоего максимума. Потом 5-10 минут отдыха, 5 подходов по тем вот 70%, которые ты сделал. И так еще два раза. Бруси будут сегодня? Как ну, турник? Нормально. Нормально? Ну, мы Нормально. Мы делаем. так с ним уже тренировали, как можно сильнее рвов, чтобы вот эту фазу вот, вот таким вот, как бы, нам... Ногами, да. Допустим, Допустим, нет, я Продолжаем я буду... советы по выходам. Для тех, кто ну, еще научился. Обычный дипс. Для всех да. Как бы вот здесь вот целая фаза вот трудно. То есть, вот, ты потянулся, как минимум, до шеи. Потом вот тут вот твоя фаза, ну, самое главное, закинуть тело. Да, вот. Ты как тело бы можешь прямое, просто да, как бы да, лечь. Можешь просто вот лечь. Ну вот, то есть... Да от тела не думай вообще прямое прямой Прямое, не прямой, Думай вот так, закинуть флажки, то есть... Твоя задача руки закинуть, да. То есть можно поначалу просто так взять, закинуть и лечь на живот или на ноги. И потом можно, быть не очень приятным будут это будет, играть. Ты вот так У тебя магия, такой синяя. Вот быть более Вот так. Вот Вот Вот так. Ну, no сразу конечно, да. потом Давай, мы верим в тебя. Мы Ну, просто посильнее маг, дальше, если, то на две сделали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 Я искал, как делать? А, он сказал, чтоб мы рассказали. На этом все. Кто, его, кто еще его не слушает? Короче, в первом подходе вы делаете максимум в подтягивании. А оставшиеся 9 подходов вы делаете 70% от этого максимума. Если в каком-то подходе вы не можете сделать 70%, вы спрыгиваете, встречиваете ру руки, запрыгивайте снова и доделаете до 70%. Все очень просто. Отдых две 2 минуты, да? 2 минуты между подходами. Наша постоянная рубрика. Да. растяжка это важно. Те, кто могут растягиваться. Есть все, те, кто не могут растягиваться. Могут нет. Растягиваться. Просто у всех разной Нет. Да. Нет. У всех есть связки. А да, все но некоторым нельзя все. растягиваться. Например? Вот спросил Сани, можно мне растягиваться? Скажет, нет. Вот так. старый? Нет. Нет. Нет. Мне кажется, только одна может быть причина. Ну хотя бы составная гимнастика, можно? Ну какая вот эта вот? Сейчас. Вот Слышали. это составная гимнастика. Если бы я владел спецфектом, можно было сделать так. Нельзя. Ну, типа я бы смахнул тебя, но для этого сейчас ты должна встать идти и потом смонтируем. Ну ладно. Не будем так делать. Еще раз, чтобы на видео. Подход! Да обед. обед, ребята! Не дергай ногами! Я буду ходить и критиковать! А сколько еще? Шесть? Шесть! Саня, круто делать! Не дергай ногами, колян! Ну без лямок, ладно, молодец! Давай, тащи, молодец. Вот ты да? Два раза? Я случайно. Конечно. Блин, знаешь, как обидно было, когда я смотрел же на YouTube загруженный ролик и там, блин, два раза. Отклонись чуть дальше. Я давай, я давай, комментарий. давай комментарий, давай. Я не готов пока брить ноги. Нет. Следующий фрагмент специально для Михаила, который разъявляется нашим iOS-разработчиком. Я наконец-то добрался до нашего приложения. Что там? Низкий заряд. Низ Покажи мне площадку какую-нибудь. Что -то. Так, площадки, вот они. Тедра, как с... она работает? Используем Google Maps. Да, дикая площадка тренинг-зон. Что, на дикая реки, площадка начнется... тренинг-зон? К Андреевскому пруду. Михаил, почему Смотри, у нас название площадок идут? Список тренирующихся. Нет. Так, Давайте посмотрим еще. Вот наша площадка должна быть. Средняя легендарная. Средняя -легендарная. Да, неверно. Вот он ты, вот они неверно. фотки. Да, круто. Вот Удобное приложение, да? So far yes. Отлично, отлично. В нем еще не только карта есть, по сути, сообщение. Карта сообщения, Дальше сообщение идем. Следующая вкладка. Сообщение. <свят> Смотрим сообщение. Пользователь у вас напоминал по ссылке. А, здесь личные сообщения. Да, лично твои. Вы... Круто, круто. Дальше. Пользователи. Здесь можно, можно найти пользователей, да. допустим, ищем тебя. Вот он, все ты. работает, все работает. Супер. Ну и редактирование самого Профиль, профиля. Да, да. Площадки, друзья. ТД и да. ТП. Так. И настройки. Настройки, да-да-да. Версия. Сообщить о и оценить приложение. В общем, сообщения будут в В общем, очень крутое. Сейчас заканчивается бета-тест. Буквально через пару недель в конце октября выйдет в App Store. Качайте, устанавливайте, ставьте 5 звездочек, рекомендуйте друзьям. И мы скоро начнем раздавать вторую версию, где будут дневнички, еще и мероприятия. Да, да, мы. Люди ждут дневнички, Очень да, полезный, в приложении, что, да. да. Ну мы Спасибо. стараемся. Все это стоит просто куча денег, а 10 бесплатная и... в общем печально это все. Но мы стараемся. Восьмой подход в подтягиваниях. Это ну, последняя серия в сезоне, походу. Я надеюсь, что это будет не последняя серия в сезоне. Да что ж за еб ошибка? Если это будет последняя серия в сезоне, то тренер будет лишь один. В четвертом сезоне будет только сайт. Если! Если не мы тренируемся. Ты продал себя в раб с МТС? Нет. Сексуальная рэп с МТС. Нет. Да что ж вы сделали это, а? По сравнению с этим, падение в панто это так, ну знаешь, типа, колу пролил. Колу пролил. И даже не на себя. Ой! как это делаем? Что именно? сейчас часто быстро делают. Ой, смотрите, кто разнылся, кто такой, что это за трение, я не устаю, не устаю, а тут нормально начали тренировать. Как так быстро, а, как так быстро? Они делают это быстро. Вот, вот, Коля вполне может выиграть, или на по кросвету по подтягиванию. подходит уже третий подход на прессы из программы дьявольская наковальня показать сразу видно только пресс качает вот а потом спросил ребят и Калин как раз додумает к тому моменту он дурак Сейчас мы отчитываемся, все сани, сколько сделали подтягиваний. А он записывает это да. сегодня вечером. Ребят, сколько всего мы копнули? 124. Сейчас. 132. 143 плюс 17. 161. 161. Да. 120. Ладно, добей до 800. Читу у вас много очень. А я сколько просто, у тебя? просто 90. Добей до 200. 200. это ты что, упражнение, коль? На спину, 30, на 30. На 30. Да, да, На тридцать. 30. 30. Ты знаешь, что сколько на 30. было? На получилось сегодня. Народ Сейчас будет тренинг спресс, планочку и другие упражнения. Я еще буду делать брусья, сайта все закончил. Собственно, как видите, несмотря на холода, да, она становится больше и больше. Что очень странно. Вот. Так что, если есть возможность, приходите в самый скучный сад. Каждые выходные специальные тренировки на сайте workout.su. Всем будем рады по вместе и до встречи в следующих видео. Пока.